Ух ты, и снова я, Александр Криволат, печенья. Всем привет, ребятка. Сегодня 13 июня 2021 года. Это Эремурус. Ребята, это Эремурус посеян в 2020 году осенью. Смотрите, какой он маленький. Эремурус. зашел в этом двадцать первом году эремурус здесь посеяно белый эремурус желтый эремурус красный эремурус и если мне не изменяет память оранжевый а может и нет ребятка я ошибаюсь наверное четвертый я не помню вот так выглядит эремурус посеянный осенью 2020 года а сейчас 13 июня 2021 года сейчас я вам покажу эремурус которому исполнилось два года три года и наш знаменитый красавец Эремурус, с, какого, с которого мы брали семена. А этот Эремурус, желтый, красный, белый, это я брал семена у брата. Пойдемте, посмотрим на второ, второгодний трех, и трехлетку Эремуруса. Идем. Ребятка, вот смотрите, двухлеточка Эрмурус, двухлетка, и это двухлеточка. Так выглядит двухлетний Эрмурус, и это двухлеточка, двухлеточка. Сейчас мы будем смотреть трехлетний Эрмурус, который зацвел. Смотрите, это уже трехлетний Эрмурус. Цветет и этот трехлетний, и этот трехлетний, и этот пчелки работают, собирают пыльцу, и этот трехлеточка, и эта трехлеточка. Здесь было выращено штук 15, наверное, мурусов, которые были посеяны в 2018 году. В 2019 году были всходы, в 2020 году... Я показывал двухлеточку, и это трехлетний. Обрали а мы семена, чтобы вырастить вот такую вот красоту с нашего знаменитого ремуруса. Сейчас я, ребят подождите, я подойду. О, наш красавец, ремурус. Я даже, ребята, не помню, когда мы его посадили. Ну, тоже, этот ремурус был выращен из семян. Смотри, как свеча. Красавец, да, ребят? Красавец. Так что с этого эремуруса мы себе посеяли эремурусы и вырастили 15 штучек вот этих вот. Там 15 эремурусов. Ну, а цветут еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пока восемь. Так что, ребятка, если вдруг Захотите посеять себе такую красоту. Смотрите, когда отцветет Эрмурус, созреют семена, срезайте себе семена и осенью сейте. И лишь тогда через три года вы получите такую вот красоту, которая вот-вот. Это трехлетка. Через три года вы получите такую красоту. Я отойду. Ай. Красота. Красиво, да? Эремурус разводится делением куста. Но мы ее, наверное, делить не будем. У нас достаточно выращенных из семян эремурусов. Вот такая красота, ребята. Эремурус. Ну и все, ребятка. Эремурус растут у нас эти на улице за двором там зербейник на клумбочке ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр криволап печенеги смотри какая красота Красавец. Красавец. Просто красавец. Пока-пока, ребятка.